Встречи в интернете, встречи виртуальные И совсем не важно, утро или вечер Встречи нереальные Как все происходит, здравствуй, до свидания Как дела, все ни о чем Может в этом мире это все нормально Только я здесь ни при чем и на странице моей страницы. Привет, и никаких страстей. И Наташка сказала, что иначе не спать.